Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Big Money. В сегодняшнем видео мы будем рассматривать платежную систему, такую как WebMoney. Другими словами можно сказать, что это электронный кошелек, которым вы можете пользоваться, делать оплату услуг, переводить на другие электронные кошельки, на карточку. Ну, давайте немножко теперь подробнее об этом. Для того, чтобы пользоваться этим кошельком, вам необходимо пройти небольшую регистрацию. То вам придется указать, как везде логин, пароль свой электронную почту. Так как я это все уже делал, я просто войду. Введите число с картинки. WebMoney это такой серьезный сайт, который с сайтами, которые кидают, лохотроны, он с ними не работает. Здесь вот у нас есть уже небольшая информация, краткое описание, типы кошельков, статистика. С этим вы ознакомитесь подробнее немножко, когда зарегистрируетесь на сайте. Если вы будете зарабатывать в интернете, вам просто необходим будет вебмани здесь вот частным лицам здесь очень много написано я вам сейчас всего этого не смогу пересказать частным лицам для бизнеса и помощь возврат кредита с кошелька здесь все популярно будет вам расписано рассказано что вам как делать надо ну давайте теперь Посмотрим наши подпункты. Здесь вот сообщения. Которые нам приходят. Вот в этом разделе. В этом разделе здесь наши электронные кошельки. Это R кошелек. Который работает с рублевыми. С рублевой валютой. Z кошелек. Который работает с долларами. И ВМК кошелек. Так как я живу в Казахстане, мне, ну, думаю, понадобится кошелек, который будет в тенге. Здесь вот есть банковские карты, вы можете прикрепить, прикрепить вашу карту. Здесь вам надо номер карты, все ввести правильно. И тогда вы сможете уже перекидывать эти деньги свои, которые вы заработаете или вам переведут на свою карточку, которую вы... Засуньте банкомат и снимите уже наличные деньги. Это у нас корреспонденты, которые оповещают вас, когда у вас есть какие-то уведомления. Маркет, где вы можете в игры зайти. Давайте зайдем в самую распространенную игру. Это, я считаю, World of Tanks здесь ее нету но у нас есть она вот здесь заходите в world of tanks и все e-mail сумму в долларах на ну, это вы уже решите сколько вы будете закидывать это навода до 200 долларов и к вам придет потом уведомление смс подтверждение вам надо будет пройти ну это я показал только вам одну игру. Вообще здесь разнообразие. Вот Вы выбираете Казахстан, Россия, WebMoney. Посмотрите, какая развитая. Очень большое разнообразие. Можете нажать Россию. И у вас уже получится российские связь. Мобильная связь российская. Телефония которая нужна вам, чтобы вы могли заплатить. Вы можете перевести на любую карту. Только необходимо вам будет указать в рублях, это в евро или в долларах вы будете переводить. Игры, большое разнообразие игр, на которые вы сможете закидывать деньги. Это социальные сети, друг вокруг, одноклассники, ВКонтакте. Самые такие распространенные коммунальные услуги. Здесь большое разнообразие. Есть у нас настройки, где вы сможете поменять себе настройки. То ли изменить ваш номер, то ли электронную почту поменять. Я вначале столкнулся с, таким, с такой проблемой что я живу в Казахстане, а при регистрации, чтобы вы могли пользоваться рублевым кошельком, вам необходимо получить будет формальный аттестат. Для этого вам необходимо будет загрузить скан, ну, то есть файл фотографию своего паспорта, где будет указано адрес ваш, фамилия, имя и фотография. Только после этого вас могут... Ну, вы сможете пользоваться рублевым кошельком. Я столкнулся с такой проблемой, что я живу в Казахстане. У меня нет российского паспорта и нет казахстанского. Я написал в службу поддержки. Буквально в течение часа мне пришел ответ. И мне написали, что загрузите скан, фото, удостоверение личности. Я загрузил, через час мне опять прислали ответ что можете регистрировать спокойно, загружайте. Я все сделаю и через полчаса я уже начал пользоваться. Вот это я понимаю, служба поддержки. Хорошо работают ребята, молодцы. В общем, это все самое необходимое, что вам нужно было знать про этот кошелек. До скорых встреч. Ссылочку на веб я оставлю под видео.